Талантовые люди, талантливые во всем. Не успел прийти в Династар, уже сделал свою промодель. Про модель от Ричарда Пермина сегодня на поездке дня. Поехали. Здравствуйте, коллекция 1819 в диностаре пополнилась парой лыж авторских. Одна из них это коллекция имена от Ричарда Пермина. Называется она Пермин Ричард Ото. Типа Прото, это авторская его модель. Ну, соответственно, как парень катает, такая, такая лыжа. То есть жесткая середина, коротенькая, огромный рокер спереди, рокер маленький сзади. Очень направленная лыжа, очень плавная форма для быстрого катания. При этом задник абсолютно такой парковый, потому что, если вы знаете катание перемина, то это не только быстрое какое-то скольжение продольное, это еще и дропы большие, это еще и трюки. При этом лыжа вполне годная, там для какого-то скитура, хотя по весу она абсолютно не того формата, и я бы даже сказал, не надо даже рассматривать эту ситуацию. Лыжа жесткая, хотя есть у нее какие-то просветы, в определенных точках прогиба вот. Уверенная талия 117 Радиус поворота запредельно 24 Хотя я думаю, что это еще не предел Хотя 24 или, сейчас посмотрю Ну да, 24 метра 118 талия ну, Хотя при такой жесткости я уверен, что эти 24 еще надо из них выжить. Но по сути это лыжи для хорошего, уверенного поперечного проскальзывания Поперечного всплытия на крутых склонах когда вы чаще ставите лыжи поперек, нежели скользите просто по прямой. По прямой это очень быстро будет на них. Ну, вот такая вот лыжа один То есть, в принципе, лыжи для любителей кататься на каких-то именных сериях и чувствовать себя вот именно тем спортсменом, который их сделал. Ну, вот это вариант. Конечно, никак, ни о какой речи там я там... Чуть-чуть хочу попробовать, я там такой вот классный парень, хочу попробовать фрирайд, хочу прогрессировать в фрирайде. Вот вообще не надо, вообще не думайте об этом, забудьте. Это совершенно не та история, и вам туда не надо, поверьте. Лучше тогда взять лыжи от его друга Шона Аппетита из К2, и они будут намного лояльнее к новичкам и интереснее катать. Все, я пойду поищу другие новинки, подписываемся, ставим лайки. Пока!